Сегодня мы поговорим о таком виде, как травма травмоотвержение. Откуда она берется и как это выглядит. Есть такая фраза «Все проблемы из детства». Фраза многим не нравится, ну точнее они к ней никак не относятся, но пытаются сказать, что к ним это не имеет никакого отношения, мало ли, что у них было в детстве, да и то верно. Достаточно часто наши проблемы не только из детства, но еще и из нашей картины. Как наше семейное древо выглядит и тому подобного рода вещи. Итак, про отвержение. Я расскажу конкретный пример, когда я увидела очень четко работающую данную травму. Итак, ситуация была следующая. За компанию разберем, откуда это все взялось. Так вышло, что ребенка отдали в детский сад, в котором были круглосуточные группы. Родители достаточно много работали. Благополучная семья, но бывают такие работы, в которых детям нет места. И вот ребенок остается на круглые сутки. Ребенку меньше двух лет, где-то с полутора до пяти лет была эта система у этой женщины. Это была женщина. И тогда ребенок попадает в интересную ситуацию. С одной стороны, у нее есть родители и есть взрослые рядом с ней. С другой стороны, система следующая. Раз в неделю она видит родителей. И ребенок очень хочет остаться с мамой и папой. И она старается как-то себя так повести, чтобы родители ее полюбили и не отдали ее в детский сад на круглые сутки. Угадайте, получается это у ребенка или нет. Во-первых, родители не очень замечают старания ребенка. А во-вторых, снова работа. И так ребенок получает... Подтверждение тому, что у него не выходит какое-то такое поведение, когда его любят. И он думает, что он не справляется и его не любят. Более того, у ребенка есть эмоции и переживания по этому поводу. И здесь тоже не надо быть гением, чтобы понять, насколько есть возможность переживать эти моменты в детском саду. Кто же вам разрешит плакать в детском саду? И неважно, ночью это или днем. И неважно, одна воспитательница, либо еще больше. Естественно, что нам никто не даст выражать свой гнев, свои эмоции. И когда у нас нет возможности сказать нашему обидчику, если можно так выразиться, те слова, которые мы чувствуем, да, то есть нашим чувствам передать слова и выразить их, тогда у нас всегда есть обратный путь, так называемая аутоагрессия, И тогда я не люблю себя, потому что я же не могу не любить родителей, они же родители. Я не люблю не любить взрослых, они же не небожители, это же взрослые люди. И вот с такой травмой, когда я не люблю себя, я никому не нужен, сейчас убеждения я метафорически подбираю, то есть, возможно, они звучат как-то по-другому. И то, что так как очень раннее детство, эти убеждения очень глубоко лежат внутри. А с этим человеком я встретилась, когда ей уже стало 60. Как же сложилась жизнь этого человека. А сложилась жизнь, конечно, интересным образом. Мы всегда живем в интересное время. Так вот, как только человек встречает подходящую, подходящего мужчину, начинает строить отношения. И первое, что она делает, она молчит. И не говорит о том, что она хочет, какие у нее претензии. Она ждет, когда мужчина догадается по ее поведению, каким-то еще вещам, что нужно делать. Согласитесь, очень похожая история про поведение в детском саду. Когда говорить нельзя, но можно страдать. Здесь получается почти та же самая история, несмотря на то, что прошло с двух лет 58. Все бы ничего бы, живи и страдай. Но через несколько лет, достаточно терпеливый, как вы понимаете, проходит 2-3 года. И когда мужчина уверен, что все хорошо, ему же никто ничего не говорит. Она говорит, ты знаешь, давай расставаться. Даже она так не говорит, она просто уходит. И ни на какие контакты с этим мужчиной она не идет. И все бы ничего бы, но так повторялось, несколько раз. А, у нее была семья, и когда они ругались с мужем, они молчали. А, и она это интерпретировала, как мы не говорили негатив друг другу. А, человек живет стараясь угодить и стараясь найти такое поведение, за которое ее похвалят и ценить будут. Согласитесь, очень похожая стратегия, которая была в детстве. И вот так человек живет всю свою жизнь, заслуживая любовь, выслуживаясь, как ей кажется, перед другими людьми. И все бы ничего, но она не замечает как другие люди относятся к ней. Она уверена, что они к ней относятся плохо. И она видит те косяки, те недостатки, которые, которые она видит в других людях. Таким образом, в свои 60 она решила, что э, страдать она больше не хочет. Она будет только думать о позитиве, она будет заниматься только тем, что ей нравится. И в итоге почему-то люди попадаются, которые говорят о негативе, которые делают какие-то вещи, которые ей не нравятся. То есть страдания, несмотря на ее решение, они никуда не делись. И вот эта травма с человеком, она идет на всю жизнь. Что делать? Мы работаем с этим достаточно часто. Причем часто это бывает одна консультация. Да, я работаю трансформационными быстрыми техниками, которые за один раз дают очень хороший результат. Но тем не менее... То есть люди часто думают, что работа с психологом – это вечная история. Я сама знаю людей, которые 7-9 лет, 5 лет в терапии, год-два и тому подобного рода вещи. Но в психологии много направлений и разными методами и техниками работают. А с психотравмой, с сильными эмоциями есть более короткий путь, который убирает эти вещи – как говорится, на раз. И можно всю жизнь жить и делать вид, что это не с тобой происходит. И что у тебя нет проблем. Помните, как здорово женщина решила, что у нее позитив в жизни. Я больше не буду страдать. Правда же классно, когда это сказала Скарлетт, и это решили женщины России сделать то же самое. Очень классная история. Но одно дело сказать, а другое дело сделать, потому что я сейчас говорю о том, что для данной женщины совершенно не очевидно. Она никак не связывает свою жизнь, своих мужчин, свою личную историю с какими-то страданиями в детстве. Да и были ли там эти страдания? Кто из вас помнит себя в два года? Лично я нет. А детство – интересная пора, когда у психики что-то бывает очень сложное, чтобы не сойти с ума, она схлопывается, и мы забываем травмирующие ситуации. Правда, удобно? Однако, забыть-то мы забываем, но жить-то мы живем. Поэтому, если у вас есть какие-то нюансы и проблемы, хотя бы попробовать разобраться тоже можно. И, как я часто скажу, внизу под этим видео в описании есть все контакты, которые вам нужны для связи со мной. Начиная от телефона WhatsApp а и заканчивая соцсетями. Иногда можно просто поговорить с человеком, а иногда нужно приходить на консультацию. Хорошего вам жизни и работайте со своими прошлыми, никому уже не нужными травмами и обидами. Это можно убрать и жизнь действительно станет позитивной и собственно говоря не надо будет себе врать, что это так, потому что так оно и есть.